Его опыта, который я прошла, как на студенческом телевидении университета. Смотри, сейчас в университете талантов, то есть человек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 нации гран-при ее финалистами стали пять студентов, в том числе и магистрант Казанского университета Мария Крюкова. Гран-при премии «Студент года-2017» в Татарстане завоевала Диляра Баширова из Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Эти эмоции просто невероятные, потому что столько лет работать, к этому не идти. И наконец наконец-то, ну все это случилось, мы победили.